Друзья, всем привет! Начало нового выпуска. Перед просмотром ролика поставьте лайк, дизлайк и напишите комментарий. Не забудьте подписаться на этот и на наш второй канал. А сегодня в ролике вы увидите, как мы будем отделывать наши стены панелями АМК. Итак, друзья, перед началом работ мы счистили со стены шпателя все, что нам мешало, все бугорки, шишечки и так далее. Почистили верхний край вдоль потолка и почистили сам потолок тоже шпателем. Там остались небольшие разводы, но это отмоется в дальнейшем. Сейчас мы берем грунт глубокого проникновения и с помощью такого распылителя обычного мы начинаем грунтовать всю нашу стену. Так, начинаем на... разводить наш клей. Клей разводится в пропорции 5 литров воды на 25 килограмм клея. Заранее мы почистили и помыли нашу тару, высушили. Все вот Все, что начинали Итак, внутренние углы можно сделать двумя способами. Можно. Вот эти выступающие кирпичики завернуть на 90 градусов, предварительно чуть-чуть прогрев их феном. И следующая панель будет как продолжение этой. Так, таким образом у вас получится красивый внутренний угол. А можно сделать так, как хотим сделать мы. Можно взять и обрезать выступающие кирпичики. Тогда во внутреннем углу сойдутся две панели и просто будет один ровненький шов. Ну, друзья, собственно, таким макаром продолжаем делать всю нашу стену. А вот такой вот у меня в этот раз кровный урожай. Маленький кабачок. Одна помидорина. И совсем немножко огурцов. В следующий раз еще будем собирать. И маме. Две свеклы. И кабачок. Передам ей. Не знаю, конечно, ребята, видно результат на камеру или нет. В общем, все, все, все, все, все чистенько. Нету наконец-то этого ковра из чистотела. А, в общем, бархатцы у меня кто-то поел, вот один остался, но уже без цветка. Здесь еще было два, их уже нету. Полностью все съедены, один ствол остался. А, васильки уже отцвели, поэтому я их тоже убрала. Остались только у меня астры, ромашки. И здесь вот агератум. А, немного вот не забуду еще есть. В общем, все, теперь это еще раз пропалить уже только инструментом. Тяпкой. И все готово. Вот после тяпки земля потемнее становится. Тут у меня весь угород, огород политый, урожай собранный, Здесь вот остатки яблони есть. Я пыталась дотянуться, но вот собрала. Смотрите, прям они идеальные два, очень сочные. И еще много всего собрала. Два больших томата. Здесь немножко груши, вот этот, который гниет постоянно. Но я ее решила собрать, пока она нормальная. Такие огромные помидоры. Вот тоже груша. Там и кабачок, и огурцы, и помидоры. Все на свете в ведерке. Такие дела. Тут остатки делают уже. Что мы делаем? Остатки. Вот и все. Вот такой вот у нас результат получился до обеда. Время, наверное, где-то час, да? Четыре. Четыре уже. Ого, дифика, заработался я. Выработали мы ровно половину, две пачки панелей. Закрыли, получается, вот два угла. И сейчас еще вот сюда кусочек поставим, чтобы выработать смесь. На сегодня это все, друзья, не забывайте подписаться на этот канал, на наш второй канал, ссылочки на панели вы найдете в описании, в закрепленном комментарии, переходите и выбирайте то, что подойдет именно вам. Всем спасибо за просмотр, лайк, like лайк, like, комментарий, всем пока.